Евгений Пригожин, в свою очередь, назвал эротическими фантазиями прогнозы Медведева. В ответ на просьбу журналиста прокомментировать политический и экономический прогноз Дмитрия Медведева на 23-й год глава ЧВК Вагнер заявил, «Да, я ознакомился с прогнозами и не могу никак прокомментировать эти эротические фантазии». Конечно, любая фантазия имеет место, но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подписывайтесь подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.